Первое письменное доказательство, которое вам нужно подготовить, это договор социального найма на квартиру или ордер на квартиру. В каких случаях у вас может быть ордер, а в каких случаях может быть договор социального найма. Здесь все просто. До 2005 года на квартиры выдавались ордера. Поэтому, если вы квартиру получали до 2005 года, то, соответственно, у вас должен быть ордер на данную квартиру. Если вы квартиру получали после 2005 года, то, соответственно, у вас должен быть уже не ордер, а договор социального найма. Для чего необходимы данные документы? Ордер либо договор соцнайма. Данные документы, в первую очередь, необходимы для того, чтобы подтвердить, что данная квартира не приватизирована и что вы, как истец, имеете право пользоваться данной квартирой. Как правило, в ордере и в договоре социального найма указываются люди, которые имеют права пользования данной квартирой. Возможна ситуация, что вы или ответчик, или, или вы и ответчик не будут указаны ни в ордере, ни в договоре социального найма. То есть в этом ничего страшного нет, потому что, возможна ситуация, что вашу квартиру получали, ваша квартира была получена вашими родителями, там, либо вашей бабушкой, дедушкой, и вы, соответственно, на тот период еще не могли быть включены в ордер или там, допустим, договор соцнайма найма. Но в будущем, в последующем вы были на законных основаниях поселены в квартиру и вписаны в нее. Соответственно, вы приобрели такие же права на данную квартиру, как и те лица, которые были изначально включены в ордер и в договор социального найма. То же самое касается и ответчика. То есть он может, не ука... может быть не указан в договоре, социального найма и его фамилия может быть отсутствовать в ордере, но если он на законных основаниях был в свое время вселенный прописан в квартире, то, соответственно, он также приобрел права на данную квартиру. Поэтому вы должны в своем архиве поискать ордер либо договор социального найма. Если вдруг по каким-то причинам вы не можете найти ни ордер, ни договор социального найма, но при этом вы уверены, что ваша квартира не приватизирована, вы уверены, что ваша квартира не является служебной, вы уверены, что ваша квартира не относится к категории общежитий, то в этом случае данное препятствие можно преодолеть следующим способом. Необходимо будет получить по квартирную карточку. Это, конечно, не самый лучший вариант, когда нет договора с наймой, нет ордера. Но если вы попали в такую ситуацию и у вас его просто нет, то есть вы его либо потеряли, либо еще по каким-то причинам, то... Пойдем по другому пути, вы будете получать поквартирную карточку. Поквартирная карточка, как правило, ведется организацией, которая осуществляет учет зарегистрированных граждан в соответствующей квартире, там, в соответствующем доме. То есть это может быть самое разное учреждение. То есть это может быть и паспортный стол, и ЖЭО и так далее. То есть вам нужно будет выяснить, какое учреждение ведет учет прописки или так называемой регистрации по месту жительства. Обратиться в данную организацию и сказать, что вам необходимо поквартирная карточка по такой-то квартире. Соответственно, получить данную поквартирную карточку, заверенную синюю печатью той организации, которая вам ее выдала. Определенный нюанс. Если вдруг по каким-то причинам паспортный стол, либо же, у которой ведут поквартирные карточки, не хотят вам дать данную поквартирную карточку, неважно по каким причинам, утверждают, что ее нет, либо говорят, что вы не имеете права ее получать, либо еще по каким-то там космическим основаниям. В данном случае не стоит огорчаться, не стоит тратить время и силы на то, чтобы убедить соответствующего там менеджера либо клерка выдать вам эту поквартирную карточку. На это тратить время не нужно. Нужно подготовить официальное заявление о выдаче соответствующей поквартирной карточки. Образец заявления вы можете скачать под данным видео, либо вы получили его со всем комплектом документов. Заполняете данное заявление в двух экземплярах и официально вручаете данное заявление через приемную той организации, из которой хотите получить соответствующую поквартирную карточку либо если не хотите себя утверждать лишь личным посещением данного учреждения направляете им по почте официально с заказным письмом с обратным уведомлением для чего это нужно это нужно для того что когда вы потом пойдете в суд то есть вы не получили по квартирную карточку то есть вам ее не выдали вы написали заявление предъявили его в соответствующую соответствующее учреждения, откуда хотели получить по квартирную карточку. Они вам, соответственно, с высокой степенью вероятностью дадут отрицательный ответ, либо вообще отмолчаться не дадут никакого ответа. Но у вас должно остаться второй экземпляр заявления о том, что вы обращались в данное учреждение с просьбой выдать вам по квартирную карточку по такой-то квартире. На данном заявлении должен стоять либо штамп, организации о том, что они приняли такого-то числа ваше заявление, либо у вас должны остаться почтовая квитанция и бланк обратного уведомления о вручении о том, что вы по почте направили данное заявление в данное учреждение. Данные документы вам понадобятся для того, чтобы потом уже в судебном процессе ставить перед судом вопрос о судебном истребовании данных документов из данного учреждения. Все. В отношении ордера и договоры социального найма я вам все рассказал, рассказал, что они нужны и рассказал, как поступать, если вдруг вы по каким-то причинам данный ордер или договор социального найма не можете найти в своем семейном архиве. Далее переходим к такому виду доказательств, как справка о составе прописанных и лицевой счет квартиросъемщика.